Всем привет, я Рома Перл, это СПБ без Б, мы здесь хотим невозможного, чтобы в петербургской политике не было никаких Б, ну или хотя бы их количество было минимальным. Кстати, сегодня мы видим его вот так. Телевизоры, сайты, газеты, что не откроешь, везде вот эти Б, на федеральном уровне, как мы понимаем, П из каждого утюга, а нам вот редкостная Б досталась, не самой, между прочим, свежей модели. Здравствуйте, дяденьки и тёченьки. Здравствуйте. Yes, Есть возможность это исправить? Серьезно, надо, чтобы мы пошли на выборы. Скажу скучную, но очевидную вещь. 8 сентября важно притащить свои ленивые тазы на избирательные участки и хоть за кого-то, оно проголосовать. Хорошая идея ставить галки за любого, кроме Беглова. Но если вы за Беглова и смотрите это видео, то, Любовь Павловна, Евгений Викторович, не отсиживайтесь во дворцах, поднимайте тушки и голосуйте вместе со всеми. Хотя, знаете, у временного губернатора, ну, наверняка есть сторонники. В нашем городе живут активно противные. противно... -то. Вот именно такие, да. Но в любом случае, дядя Саша ведь обаятельный дедушка, должно быть... Какое-то количество обаятельных бабушек, готовых ради такого принца дойти до участка. Ну а глухота и слепота вообще делают восприятие окружающей действительности несколько проще. У меня такие были бабки, тетки и другие. Такую ну, интригу закрутили. Хотите, я вам ее расскажу? Я сам расскажу. Издалека начну. Кроме Губерской, как, возможно, вы знаете, сейчас активно идет муниципальная избирательная кампания. Хорошо так идет. Местное ядро устроило... Настоящую ферию, нападение на кандидатов, бегство членов местных избиркомов, люди-пробки, поставленные, чтобы закрывать проходы в эти избиркомы. В общем, живенько так развлекаются подлецы, занявшие места у муниципальных кормушек. Но где-то даже независимым кандидатам удалось зарегистрироваться, потому что власть сейчас это такое ведро с разъяренными гадюками. Они друг друга грызут. Не только те, кто туда залезть пытается. Другое дело, что это наше ведро, и как-то надо ползучий клубок вывалить в помойную канаву. И вот как раз об этом. Муниципальные выборы, муниципальными выборами, они хороши, но нас интересует не битва за места хранителей дворовых паребриков борьба за весь город. А тут все спокойно. До выборов допустили четырех кандидатов. Из них два левака. Коммунист Бортко и ССР Тихонова. Один известен тем, что когда-то снимал неплохие фильмы, другая родственница лидера партии Сергея Миронова. Чем заняты потенциальные участники второго тура губернаторских выборов? Они грызутся друг с другом. Чуть объясню, в чем замес. Городская избирательная комиссия решила, что выбирать губернатора Петербурга будут не только в Петербурге и даже не только в Ленобласти, но и на Псковщине, не в Карелии, не в Великом Новгороде, не на популярных турецких курортах в Псковской области, где до этого работали бегловские политтехнологи. То есть через одно место дядя Саша станет главой Петербурга. Видимо, когда с Бортко договаривались, о таком жульничестве речь не шла, и он публично возмутился. Пожилому режиссеру пришла в голову довольно неплохая мысль, давайте все снимемся с выборов, пусть Беглов сам с собой, любой рукой, через какое угодно место и выбирается, а мы пойдем. Жили здесь такие звери, но они ушли. Куда? Далеко. Если кандидат останется один, выборы не состоятся. Но Надежда Тихонова от такого способа политической борьбы отказалась. Говорит все из-за муниципальной кампании. Отмена губерских выборов снизит явку на муниципальных. Что-то там такое. А дедушка бортка пусть лучше за свои результаты борется. Режиссер нашел свою шпильку для дамы. Заявил, что Тихонова... Оказывается, заинтересована в создании фейковых страниц на фейсбуке. При этом фейковые страницы есть у всех кандидатов. Там поддельный бортка собирается запретить поездки в Финляндию. Ненастоящая Тихонова призывает построить мусоросжигательный завод в черте города. А неправильный Амосов хочет купить губернатору бронированный автомобиль со стеклянной крышей. Что же делает настоящий Амосов, спросите вы, афиг его знает. По данным Горсберкома, кандидаты уже ведут агитацию, и все на нее потратили от миллиона рублей и больше. Кроме Михаила Амосова, у него ушло лишь 10 тысяч рублей. Я про него теперь жене рассказываю, вот пример экономности. Хотя, ради справедливости, надо сказать, что как раз Амосов единственный из кандидатов в губернаторы, кто возмутился идиотскими задержаниями и беснованиями Росгвардии в Москве в минувшие выходные. Но Амосов экономит, а про Беглова слышно отовсюду. Все петербургские телеки вылизывают деда так, что у него усы блестят. На дне ВМФ Беглов не отходит от Путина. Настоящая равноудаленность кандидатов. Десять тысяч созданных под выборы телеграм-каналов подобострастно освещают каждый чих дяди Саши. Мне вот... Очень понравился канал пресс-секретаря в Рио Инны Карпушиной. Смешные видео без регистрации смс. Обратите внимание, как Инна внимательно смотрит в ухо деду. Ну, то ли Беглов не привык смотреть на своих слуг, ну что она смерда в глаза тратить, то ли в этом ухе нечто выросло такое, что Инне не оторваться. Она и вправду смотрит в ухо, а потом улыбается. Жутковато выглядит. Иногда кажется, что она его вот-вот укусит. А вот пример того, как господин Беглов хорошо разбирается в городских делах. Но мы зато сделали бесплатный проезд в этот день на западном, западном скоростном диаметре. Временный губернатор уверяет, что платная трасса будет бесплатной во время репетиции парада и самого парада. И э, во время парада мы тоже делаем бесплатный проезд. 28 числа, да, все желающие могут бесплатно выехать из города? Да, выехать и въехать в город, это такая возможность. Но это не так. Бесплатно был проезд только по небольшому отрезку и лишь на три часа. Знаю водителей, которые кандидату поверили и обломались. В общем, никогда не верьте Беглову, иначе за это придется заплатить вам. Кстати, это уже поняли жители Пушкина, там накануне прошла акция «Ошибка Беглова». Временный губер зимой и в перерывах между обещаниями убрать снег пообещал еще и школу в Царском селе достроить до 1 сентября. Говорил родителям, что установит камеры видеонаблюдения, чтобы лично следить за ходом стройки и будет инспектировать, говорил, площадку каждые две недели. Пушкинцы уши-то развесили и с лапшой на них ходили, теперь с плакатами ходят на пикеты. Предвыборное обещание вам ничего не стоит, потому что есть предвыборные обещания совсем другим людям. Ну и чтобы далеко не уходить от парада на дне ВМФ. Вы же слышали про постоянные оговорки Беглова: активнутые противные горожане в нашем городе живут активнутые противные производительность жизни, Фрундинское радио вместо радиуса. Театр... Как там было? Териатр... Териатральное, даже мне не произнести. Териатральное объединение. Это бесконечный список. Его команде просто не удается научить язык кандидата слушаться. Была даже версия, что у деда инсульт или какое другое не столь благородное заболевание. В воскресенье Беглов вновь отличился. Назвал президента то ли, простите, говнокомандующим, то ли главноманандующим. Но это так, для развлекухи. Невыполненное обещания, странное поведение. Думаете, Беглов про это? Нет. Занимая любыми методами через процедуру выборов пост губернатора, Беглов приводит вполне определенных людей. Во-первых, это одна из крупнейших в стране частных бизнес-групп. Проще говоря, олигархи, которые контролируют почти все крупные СМИ в стране. Эти СМИ и обеспечивают совершенно незаслуженное преимущество Беглова в информационном поле. Незаслуженное, потому что даже в нынешнем наборе кандидатов, Амосов, Бортка, Тихонова, Дед не выделяется ни умственными способностями, ни организаторскими, ни ораторскими, ни харизмой. Точнее, выделяется, но в плохом смысле. Над Болгой, широкой... Делки далека. Его нынешняя команда, как мы видим, по бардаку в избирательной кампании люди незнакомые с понятием управления. И этот бардак после выборов может перекинуться на всю исполнительную власть. Еще один персонаж, который идет с Бегловым, повар Путина Евгений Пригожин. С его именем связывают частную военную компанию Вагнер, которую жена погибшего журналиста Архана Джемаля обвинила в убийстве мужа. С Конкордом, который фонд борьбы с коррупцией обвинял в отравлении московских школьников. С фабрикой троллей, которая занимается фейковыми аккаунтами в интернете и ведет виртуальные бои в России за ее пределами. Вот вам и не настоящие страницы других кандидатов в губернаторы, кстати. Не совсем чистые руки может попасть замечательное конюшенное ведомство. Могут быть засыпаны участки залива для застройки. При Полтавченко от проекта отказались, он экологически опасен. Но теперь преград не будет. И многое, многое другое. Подходит ли все это Петербургу или лучше изо всех сил топить за любого, кроме Беглова? Решать вам. Подходит ли такое Петербургу или лучше изо всех сил топить за любого? Кроме Беглова решать вам А сейчас в гостях у СПБ без Б Человек, который смог в лицо В Рио Беглову сказать Вы не подходите Петербургу Депутат Заксобрания города Максим Мрезник Максим Львович, привет, вы не передумали? Нет, я не передумал, я думаю, что все, что происходило С тех пор, вот с 23 января Когда эти слова были произнесены, только убеждает Меня, я думаю, очень многих петербуржцев Что этот человек действительно не подходит Петербургу Все, что он не делает, ну вот как специально Можно перечислить по пунктам Все это выглядит либо глупо либо наиграно, либо ну, просто выглядит как попытка обмануть граждан. Ну, я имею, например, его самовыдвижение, когда он рисует за себя подписи, заставляет людей рисовать, заставляет подписываться бюджетников. И все это должно выглядеть как народная поддержка. Выглядит все это, конечно, как издевательство, глупо. И самое, самое неприятное, что этот человек, видимо, о людях судит по себе, о точно так же, как другие Представителей а, вот этой группировки, которой сегодня власть в России принадлежит. Они людей, в общем, считают залупцов, по всей видимости. Да, очень многое можно этим объяснить. Вот из довольно недавнего слова о том, что тарифы ЖКХ снижены в предвыборный период. Ну, в общем, форменный там обман, что, там форменный, что, да, обман там, да, обман с бесплатным проездом по ЗСД в день военно-морского флота. Там просто на каждом шагу, понимаете, человек что не скажет, все бесподобно. Понимаете, вот там ничего. Вот уже набрали ему кандидатов, там вот уж выбрали там таких, чтобы вроде как он казался на их фоне, хоть сколько-нибудь приемлемым, хоть немножечко просвещенным. Ничего этого нету. И лучший по-моему, способ, который придумали сегодня, те, кто пытаются навязать в виде спецоперации Беглова-Петербурга, потому что это, конечно, нельзя Назвать выборами, это спецоперация по навязыванию Они пытаются просто его спрятать И продать нам какой-то, значит, образ Но вот он говорит, что надо, значит, защищать сознание Населения от влияния Запада или еще там чего-то Вот они, наше сознание, сейчас Горожан усиленно защищают от Беглова Чтобы мы как бы о нем не думали особенно Чтобы мы, так сказать, воспринимали некие Картинки, образы, значит, вот Пропаганду, которая сегодня К сожалению, навязывается в Петербурге в полный рост Вместо того, что на самом деле для себя белов представляет. Но я думаю, что он уже столько сделал, что даже события московские, которые, за которыми все думающие, все неравнодушные петербуржцы следят, конечно, сейчас и сопереживают москвичам, которые борются за свое право на выбор так же, как и мы, но у них сейчас эта ситуация выглядит явно более ну что ли, обостренной, все, все мы, конечно, понимаем, что проблемы наши общие и дело не в фамилия в конечном счете. Сегодня мы должны проявлять солидарность с теми, кто на переднем крае борьбы за нашу и вашу свободу. Уж извините за банальную фразу. 1 мая солидарность-то не помогла. Ну, надо сказать, что действительно Собянин в этом смысле, он же, так сказать, уже пошел по стопам Беглова, можно сказать, в этом году, потому что первая такая столичная, если говорить о двух столицах, безобразие или беспредел произошел 1 мая. Беглов был в этом смысле держемордовском почине, был, так сказать, пионером в этом году, потому что то, что тот кадр, который, ну, я по видели все, кто хоть как-то в теме Первомая, между задержанием Шуршева, координатора штаба Навального, да, вот это вот задержание человека, разговаривающего с полицейским. То есть там специально не придумаешь, чтобы вот после, после таких кадров, я не знаю, какие люди еще должны сомневаться. По-моему, сегодня в каком смысле ситуация простая? Она очень во многих сложная. Но в Петербурге и Москве ситуация простая, потому что совершенно понятно, на чьей стороне правда, на чьей стороне справедливость, на чьей стороне... Ну, добро, если хотите. Это все очень линейно, все очень прозрачно. И все, извините, к сожалению, может быть, это не очень хорошо для мира политики, но все очень черно-бело. И в этом смысле я считаю, что то, что в Петербурге 3 августа мы тоже выйдем на площадь Финляндского вокзала, в то же время, что и москвичи выходят в Москве, это, безусловно, правильно. Это требование многих петербуржцев и желаний для того, чтобы проявить солидарность в нашей общей борьбе. Не ожидайте каких-то провокаций и силовых действий? Потому что мы видели по предыдущему митингу в Петербурге, что готовятся силовые органы, если что, применить силу. Ну, мы тоже учимся. Мы все равно как бы не выйдем за рамки мирного протеста. Точно так же, как и москвичи всячески демонстрировали. Это любой непредвзятый наблюдатель мог видеть. Именно мирную форму протеста. Мы будем стараться, конечно, с одной стороны, твердо стоять на позициях протеста мирного и законного. Ну, то есть, по возможности, если власть сама не нарушает закон. Но, с другой стороны, мы, конечно, будем учиться себя защищать, в том числе от провокаторов. И те ситуации ну неприятные или, так сказать, может быть, такие ну, недоработанные, которые были на том митинге. на каждом митинге случаются, но все люди. Мы, конечно, будем над ними работать. Но главное для нас все-таки обеспечить людям возможность выразить свою позицию 3 августа. Сейчас такая возможность будет. Люди могут ей воспользоваться. К выборам вернемся, потому что есть тут бегловское ноу-хау. По крайней мере, Собянин не думал выбирать себя где-нибудь в Ярославле, в Ярославской области. А тут десятки участков Псковской области специально под беглово. Нет, Ну, Псковская область, конечно, это очень выразительно. Как справедливо заметил один из кандидатов, вот, который участвует в, этом, в этой спецоперации, Владимир Бортко, что лучше бы уже в Анталии участки открыли. Там уж точно больше будет петербуржцев в это время, чем в Псковской области. Понятно, что это попытка ну, различным образом обеспечить. Миненко, собственно, и проговорился. Там невеликого ума-то люди. Глава городсберкома уже сказал, мы должны обеспечить что там, поступательное развитие города. Но от инфузории к инфузории у них такие поступательные развития. Ну, вот они проговорились. Понятно, что все это делается. Закрытые участки, Ленинградская область, Псковская область. Все это делается для того, чтобы подстраховаться. Это значит, что власть не уверена. И это абсолютно справедливо. Потому что сегодня никаких сомнений нету, что Беглов не побеждает в первом туре. Без специальных вот таких вот усилий. Но мы, естественно, будем и в этой ситуации тоже стараться противостоять Псковской области. Мы рассчитываем, наверное, на помощь там, Льва Шлосберга человека, который ну, известен далеко за пределами Московской области, мы думаем, что у него есть возможность тоже помочь Петербургу в этой борьбе, в наблюдении за этими участками. Но, еще раз повторю, сейчас главное не пойти на поводу власти с точки зрения бойкота выборов или попытки вообще уйти от этой ситуации, поехать там по грибы, на шашлыки 8 сентября. Мы должны осуществить марш на избирательные участки, марш в защиту Петербурга. Вот это тот день, когда можно будет за несколько часов изменить ситуацию кардинально, нанести поражение Беглову в первом туре, то есть не дать ему победить. Обеспечить второй тур 22 сентября и там уже окончательно победить кандидата Кремля. Такой ответ свободного Петербурга должен быть на ту спецоперацию, где нам готовят роль просто вот такие знаете, барашек, которые должны идти на убой за пастухами по заранее разработанному там где-то в Кремле или в Смольном, или где-то они это разрабатывают сценарию. Вот это все необходимо а, по-умному, по-умным опрокинуть, умным голосованием за любого, кроме беглого 8 сентября против Единой России на муниципальных выборах. А насколько века, велика вероятность, насколько велик может быть масштаб вот этой удаленной фальсификации, сколько вообще тысяч людей могут условно поехать там по опочкам и пустошкам, чтобы через эти места выбрать господина Беглова губернатора. Ну, мне трудно судить, Роман, и более того, я даже честно вам скажу, что поскольку не являюсь специалистом вот во всех этих манипуляциях, что, наверное, неудивительно, но я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на своих задачах. Вот в этой ситуации, конечно, очень сложно отследить все, очень сложно значит, обеспечить одинаково, ну, скажем, твердое противостояние на всех участках нашей борьбы. Но вот главное, что сегодня должны сделать все, те, кто не хочет, чтобы эта спецоперация по захвату власти в Петербурге завершилась успешно, они должны говорить о том... О простой формуле 8 сентября. За любого, кроме Бегловой, против «Единой России». Мы должны нанести удар в самое сердце. Да, в Кащеево, яйцо, где и игла и так далее. Не надо, как говорится, вводить историю в переулке, Не надо в деталях. Кто там лучше бортка Тихонов. Тихонова, простите. Кто там, не всех еще запомнил. Амосов. Это не имеет принципиального значения. Это навязанные кандидаты. Мы это прекрасно понимаем. Но сегодня мы должны нанести поражение тем, кто всю эту систему обеспечивает. Кто ее двигает. Или кто ее олицетворяет? Олицетворяет ее Беглов и Единая Россия. Это очень простая история. Без нанесения поражения им ничего невозможно поменять в кардинальном стране. Не будет позитивных перемен с точки зрения народовластия. Потому что, когда нам говорят, у вас нет позитивной повестки, у нас есть позитивная повестка. Наша позитивная повестка нанести поражение Беглову Единой России. Освободить город Петербург от мунициплесени, захватившей муниципалитеты. И, по сути, узурпировавшие эту власть. И не дать возможность навязать городу человека, который совершенно не подходит городу, с одной стороны, а с другой стороны, олицетворяет все то, что связано с «Единой Россией». Ну, — Какой видите, цель, ориентир э, под этими словами? То есть, нужен второй тур или действительно цель через второй тур обеспечить победу, победу. какому-нибудь другому кандидату? — Победу. И более того, я, скажу, возможно? Ну, я в этом абсолютно убежден. Я убежден, что в втором туре Беглов обречен. Кто бы ни вышел с ним в второй тур, Беглов обречен. В этом у меня нет сомнений. Но главное, конечно, именно поэтому все эти участки создаются. И поэтому задача обеспечить его победу в первом туре. И 8 сентября, ключевой день. Вот в этой борьбе за, за, за, за свободный выбор в Петербурге. Но нас пичкают всякими опросами, результатами исследований, что вот у него от 40 до 55%. Ну от 40 до 55% это очень, можно сказать, у него от 2 до 98%. 15 сантиметров. Это маленький. Ну да. Мы знаем, чего стоят все эти социологические исследования. Вспомните, как у Путина рейтинг с 30 до 70 вырос там за один день, потому что кто-то там на кого-то гаркнул, кто-то там не так посчитал, потом нужным образом пересчитал, и сразу рейтинг вырос на 40% или на сколько-то. Это все не имеет никакого отношения к делу. Мы живем в Петербурге, мы чувствуем его атмосферу. И вы, и я, и те, кто нас смотрит. Мы понимаем, что огромное количество людей недовольно происходящим. По разным причинам. Знаете, можно даже сказать, что 8 сентября приди и вломи Единой России. За что? За все. Вот у каждого может быть свой список, у кого-то вот такой, у кого-то покороче. Какой должен быть список у бюджетников, которые сначала выгоняют выходные, значит, с лопатой снег убирать, за который они за уборку которую они заплатили, попробуй не выйдя. Потом заставляют ставить подписи за Беглова, рисовать за него подписи. Ну, конечно, можно сказать, что петербуржцы такие люди, которые будут и дальше унижаться. А потом еще были такие, были такие истории, мы еще за эти подписи не доплачивали. Ну, знаете, это, конечно, ну, мне кажется, уже того было достаточно. Я же не знал, что еще и, и эта часть истории существует. Но в любом случае человек который даже, вот, ну, с моей точки зрения, подвергается такому унижению, уже, я считаю, должен иметь а, ну, чувство собственного достаточного 8 сентября дать оценку людям за то, что они делают с ним постоянно. Вот. Мне кажется, что могут быть разные мотивы, но победа другого кандидата никакой проблемой не является для Петербурга. Было бы, конечно, неплохо, если все эти три кандидата, которые идут в компании с Бегловым, они снялись бы с выборов. Таким образом, выборы были бы отменены. Да? Но мы понимаем, их не для но того. Но тогда бы, бы господин Беглов был бы исполняющим обязанности еще долго. Ну, все равно пришлось бы проводить выборы. Ну... По крайней мере, часть общества нацелена на это и так относится к происходящему, что выборы лучше бы вообще отменить. Но мы понимаем, что, скорее всего, этот вариант все-таки, ну, у нас, конечно, сказочная избирательная кампания, но все-таки это уж совсем сказочный вариант. Я в него не очень верю, я и совсем не верю, несмотря на все призывы там, разных кандидатов. Исхожу из того, что они останутся, выборы 8 сентября будут. И наша задача очень простая. Вот Мы очень любим вязаных деталях, потому что мы думающие люди. Ну, это вообще нормально. Да? Не вязаны в деталях только инфузории. У них все очень просто. Там, типа, он там, у него там что, что императрица Елизавета, что Екатерина. Ему все едино, понимаете, там нет разницы. Он оттенков не видит. Мы видим, мы стараемся разобраться. Вот Борис Лазаревич Вишневский говорит: А давайте портить бюллетени. Это тоже в смысле да, недействительными делать. Это тоже возможный вариант. Тоже, это тоже в рамках компании, по сути, за любого главное, кроме Беглова. Да, главное не носить их с собой и не, не бойкотировать выборы. Потому что это то самое, что власть от нас ждет. Это как раз э, с, играть по сценарию власти. Тот, кто за бойкот, тот фактически за Беглова и за Единую Россию про кандидатов я предлагаю все-таки в порядке бреда вот такая вот идея появилась есть три рецепта четвертый мы даже придумывать не стали коктейль беглов мы пить не будем придумали три рецепта собственно тихонова амосов бортко какой коктейль вы хотите ну только как коктейль значит давайте методом исключения бортко это наверное что-то жесткое очень для меня не под неподходящие амосов хорошо известное а Тихонова, наверное, что-то такое новое будет, неизвестно. Давайте, как Тихонова. Кстати, вы себе представляете ситуацию, когда госпожа Тихонова действительно станет губернатором через эти выборы? Я себе представляю эту ситуацию вот каким образом. Я вообще не считаю, что Петербургу нужен барин, дремучий, как Беглов, или там либеральный, как условный Вишневский. И дело не в том, кто будет губернатором по большому счету. Важно, чтобы Петербург был нормальное квалифицированное правительство, понятное, не зноу неймов. Как многие годы. Ведь спросите сегодня людей, кто входит в правительство? Это люди, которые отвечают за целые блоки в городской жизни, огромными деньгами распоряжаются. Вот. Ну, как там коктейль? Готовится? Из меня бармен, как из. Yeah политтехнологов господина Беглова. Ну, так, так что я думаю, что любой, кто, кто придет на место губернатора в такой ситуации, если это будет представитель оппозиции, а, он должен будет опереться на коалиционное правительство, на правительство из понятных людей. В правительстве могли бы работать и бы тот же Борис Вишневский, и Марина Шишкина могла бы быть прекрасным губернатором по гуманитарному блоку, и Алексей Ковалев отвечать за охрану памятников. То есть, на самом деле, в Петербурге а есть люди, которые... Членам Единой России вы отказываете в такой возможности. Да почему на самом деле? Ну, в данном случае я им отказываю просто потому, что они представляют противную сторону, и, собственно, мы их от власти и собираемся по большому счету отстранять. А, еще раз говорю, в оппозиции довольно много квалифицированных людей, это же Оксана Дмитриева, финансово экономические вопросы. То есть, я не вижу в этом проблемы. Городу не нужен барин, еще раз говорю, нужно квалифицированное правительство. Но, если хотите, нужно правительство подснежников такое, весеннее, да, вот, если по аналогии с правительствами дремучих снеговиков, которые сейчас, выгладясь Бегловым, управляют городом. Попробуйте коктейль Тихонова. Ну, давайте. Это надо закусывать, да? Не знаю. Очень приторно было. Ну, надеюсь, что ее губернаторство, гипотетически возможно, все-таки будет не очень приторным. Возможно, что люди, которые городом сейчас, сейчас управляют, если они действительно попадут в ситуацию, когда власть уходит, они будут за эту власть цепляться очень жестко. Ну, мы видим, что люди действительно эти готовы за власть цепляться очень жестко. Еще раз говорю, но это вопрос... На этот вопрос каждый дает для себя ответ самостоятельно. Я не могу здесь дать ответ для всех. Я могу дать ответ за себя. Да? Я не готов больше с этой властью идти на те компромиссы, которые были бы возможны еще вчера. Потому что власть вообще полностью игнорирует институт выборов. Она полностью его превратила в... Не просто управляемый, а в, такой, в циничный, открытый, наглый процесс узурпации власти. И в этой ситуации, я считаю, что все приличные люди должны этому противостоять. И речь не идет о разделении идеологическом. Поэтому, например, я нахожу общий язык с человеком, который у меня по многим вопросам диаметрально противоположный взгляд. Я имею в виду Максима Шевченко. Но в вопросе отношения к этой власти, к тому, что она душит все живое, уничтожает просто, ни на что другое уже не способны, мы абсолютно едины. И вот это единство, эта солидарность должна быть проявлена по отношению там, к Москве или, или просто к нашим товарищам, независимо от идеологии, которые отстраняются от выборов. Я про вполне конкретную опасность на стороне проекта «Беглов-губернатор», человек, который владеет частной военной компанией. Возможно ли, что если движение «За любого, кроме Беглова» будет успешным, владельцы частной военной компании действительно устроят в городе что-то не очень хорошее. Ну, я не знаю, что они могут устроить. Я не думаю, что в Петербурге господину Пригожину речь, скорее всего, о нем идет, вот, по позволят все же что-то большее, чем вот, обливание грязью оппонентов, но чем он занимается на протяжении, так сказать, уже вот, всего периода, с момента прихода Беглова и совершают Смольный. Если имеется в виду какие-то физические действия, да, связанные с физическим насилием или угрозами, но ну, были, такие ну, были такие случаи, Роман, еще раз говорю, это тот, те вещи, которые, как бы я не знаю, ну. Понимаете, если бояться, то тогда, ну, только об этом надо думать, там, типа, как защититься, что делать, как спрятаться, ну, вот, по всей видимости, все мы боимся, да, ну, вот, ну, кто-то преодолевает страх, кто-то не может его преодолеть, кто-то преодолевает после каких-то дополнительных усилий, трудно сказать, рецепта нет, может быть Пригожин, может быть ОМОН, может быть все, что угодно, в конечном счете, пока от нас требуется, вот, от большого числа людей, просто выразить свою позицию 8 сентября, да, я считаю, что люди... Должны быть готовы эту позицию защитить. И выйти на улицы, если потребуется, действительно должны быть готовы. Потому что, в конечном счете, я считаю, что, судя по тому, что происходит, например, в Москве, это власть. Спас... Опасность очередного болотного дела. Но вот и тем не менее, эта власть, с моей точки зрения, способна уступить, если люди однажды выйдут и останутся на улицах. Останутся на улицах, как они оставались на улицах вот последние, последние акции 27 июля. Да, они оставались на улицах, несмотря на то, что их не пустили к мэрии Москвы. Я понимаю, что власть будет преследовать, Мы видим, что посадили, даже перечислять мы в эфире, это будет очень долго, всех лидеров протеста в Москве. но кроме Любы Соболь. Вот у нас Жанна Даркова, действительно, ну, просто незнакомому с ней, но вызывает она, конечно, чувство просто глубокого уважения, что она была здорова и желательно на свободе. Но еще раз говорю, в этой ситуации мы, на, мы все а, просто делаем выбор. Просто мне кажется, сейчас, ну, у нас в России всегда сложные времена, наступает такое время, когда каждому придется делать выбор. Вот какой-то выбор придется делать каждому. И от того, какой выбор сделают петербургцы там, 3 августа, придут ли они на площадь Финляндского вокзала, чтобы показать, что они солидарны. Очень многое будет зависеть, потому что власть включает в голову. Только из страха перед людьми, вернее, перед большим их количеством. Какой выбор сделают петербургцы и москвичи 8 сентября. Но меня, конечно, как петербургцы больше волнует мой родной город. А я не хочу, чтобы лучшим городом на земле управлял человек. А то как я уже говорил, совершенно не подходит ни по каким вообще параметрам. Я делаю все что от себя зависящее. То есть каждый должен совершить свою часть поступка в большом смысле. И наше общество сможет этот поступок совершить, ситуация поменяется. Если нет, все будет по кругу. Следующий постух для нас, как для баранов. Ну и главное, надеяться, что несмотря вне зависимости от поступков, трагических последствий не будет. Мы только позитивно смотрим вперед. Мы уверены в прекрасной России будущего. Прекрасно. Максим Резник, депутат ЗАГС Петербурга, в гостях у СПБ И напоследок я хочу вас очень серьезно предупредить, но мало ли вы будете с ними как-то соприкасаться. Помните, на прошлой неделе из Мосгор-Избиркома на диване вынесли Любовь Соболь, и в самом ГИКе сказали, что они таким образом клопов выносят в диване. Адвокат Чиков обратил внимание Роспотребнадзора, что развелось в ведомстве паразитов. Вы не представляете размах этой проблемы. Например, замечено, что работники Смольного часто чешутся. Обратите внимание, в Рио Беглов не удержался даже во время церковной службы. Я бы их всех проверил. Это может объяснять, что Инна Карпушина пристально смотрела на шефа. Возможно, в его ухе кто-то прыгал. Это программа СПБ без Б. Просто про выборы. Каждую среду и воскресенье. Я Роман Перл. До уикенда. Пока.